Я выпила вина до дна, Закрыла двери за тобой, Расправилась с тобой молвой, У ног моих вздохнул покой. Промчится ночь, Ворвется светлый день, Из чистого листа споет копей. Забуду о фальшивых я, друзья, И вычеркну тревогу дней.